мучаюсь ночными кошмарами, боюсь спать ночью, как просыпаюсь, очень плохо себя чувствую, спасибо заранее. Сделайте шапочку, пошейте такую шапочку, чтобы от нее были две веревочки, вот так вот, колпак с двумя веревочками или двумя трубочками желательно. Есть длинный колпак, а есть с двумя веревочками колпак. Вот пошейте такой, чтобы одна шапочка, от нее шли две, два бубончика, две веревочки, два, две трубочки. После чего одевайте на ночь перед сном и кошмары исчезнут. В случае, если кошмары исчезнут, потом завяжите между собой эти два бубончика на несколько узлов и выбросьте эту шапку. Кошмаров больше никогда не будет.